Слова не просто слова. У каждого из них свое настроение, свой собственный климат. Когда вы внутренне привыкаете к определенному слову, оно вызывает в уме определенную перемену климата, перемену видений, перемену в мировоззрении. Назовите одну и ту же вещь разными словами, и вы увидите, что-то тут же меняется. Бывают чувствующие слова, и интеллектуальные слова. Старайтесь все больше и больше отбрасывать интеллектуальные слова. Используйте все больше чувствующие слова. Бывают политические слова и религиозные слова. Отбрасывайте политические. Бывают слова, которые тоже приводят к ссоре. Как только вы их произносите, начинается спор. Поэтому никогда не говорите языком логики, языком аргументов. Говорите языком дружелюбия, заботы, любви. И тогда не будет возникать споров. Когда человек становится в словах более осознанным, он видит, что многое меняется. Если быть немного более бдительным, можно избежать в жизни множества страданий. Одно единственное слово, произнесенное бессознательно, может оказаться первым звеном в долгой цепи страданий. Достаточно мельчайшего нюанса, мельчайшего оттенка, чтобы изменилось очень много. Будьте осторожны в словах и используйте их только при абсолютной необходимости. Избегайте испорченных слов. Берите свежий, миролюбивый. Не в подкреплении доводов, но в выражении чувств. Если стать, подобно тонкому ценителю ин, тонким ценителем слов, вся жизнь будет совершенно иной. Если какое-то слово ведет к страданию и гневу, все споры и раздоры, выбросьте его. Какой смысл его хранить? Замените его на другое, лучшее. А самое лучшее из всего — молчание. После него — пение, поэзия, любовь.